это лазурный ТВ, по многочисленным просьбам жителей, нам приходится вновь затронуть тему мусора. Ранее уже был выпуск о несанкционированных свалках. А что же теперь? А теперь многие жильцы не выносят мусор в предназначенное место и заставляют соседей нюхать запах от мусорных пакетов на этаже. Хотелось бы услышать мнение экспертов и людей, которые так поступают. В свою очередь мы призываем уважать жителей домов, и выносить мусор в предназначенное место. Илья, я выношу мусор туда, куда надо, специально для Лазурной ТВ.